Так, давайте. Давай. О, ну нормальная карта. Но хотелось бы ту карту, там мы играли, очень четко там было. Тактика просто непобедима. Так ее назову ролик. Я же назвал ролик непобедимый. Так что смотрите еще непобедимый, непобедимый ролик просто в этой игре куча тактик и реально я не знаю как даже назвать придумать. Я не создатель этой игры, поэтому я не имею права. Но хоть как-то непобедимая хоть что-то могу. Что? делаю что могу что и такие даже делают раньше придумали так друзья знаете что карта маленькая дело в том что он знает демонов автоматически это плохо поэтому быстро призываем воинов куча там бэса для дефа так ну и карту здесь окей понял порточки сразу демоны здесь в безопасности вдруг он там знает не в безопасности А, мы играем в игру Clash Universe. Тактика и гайд. Чтобы не поздно ролик, то подпишись на канал, поставь лайк. Это все YouTube рекомендует вам. Новый ролик это очень-очень-очень важно. Чтоб спасти планету. Это я для субтитров делаю. В школе ютуберов, блогеров. Делайте так, и будет классно. Это все. А, ну да, это бесплатная школа была. Есть плотная школа мы где-то типа, учимся в школе там столько было написано было бы скучно я же прошел школу тебя я все кем знаете могу на ответить любой вопросик поэтому пишите комментариях ваш вопросик пиши пиши не а ну мне что-нибудь время мне что я в школе чувствую что нужно не тратить время пустую нужно записывать вот самое классное слово не вытрать время впустую в Ютубе играть тратить время пустую. Не нацеливать ну, тоже важно, если там есть гайды. А вот для чего я делаю ролику для гайдов. Вот так вот. Так. А может быть сбор. Поставим вот такой вот сбор точки. Вот здесь. Вот. Так, поиска можете пойти на пуста. Вот. а только басы. Окей, и сюда идем. Проверим. Возможно, враг здесь. Враг. Так, в принципе, пора уже ускорять. для я потом попробуем с враг здесь или вы вот здесь нет давайте проверим сейчас враг не нападает окей значит строим базу враг не здесь давайте на нас смотрит еще Рак не здесь. Ипор к. Точка здесь. Воинов к здесь. здесь. Фарево к здесь. Давай, давай, давай. Призыв. галема, ну давай, к голема. Г голема. Г голема. Как классно. С собой не думаю, пока что. Пошли проверим. Он здесь, как я понял, да. Экономику нарушим. я как-то все равно надо своих персонажей. Лучше экономику нарушим. Стоп, стоп. Что? Где он? А где враг? А? Это что, Бах один? Не понял. Меня банули на деньги. Oh. Oh, сова! Я видел сову. Запускай сову. Он знает, где мы находимся. Отлично. Значит, расправиться с нами. Поэтому возвращались на базу. Не, ну там расследовать пока что. Скорее всего, он здесь. Мы просто уверен в этом. Здесь, проверь, пожалуйста. Проверил. Он уже идет. Все, в атаку, в атаку, в атаку. Он уже заметил. В атаку, в атаку, в атаку. О мой гад, он уже заметил. В атаку, в атаку же заметил. Да блин, почему я стопейки не сделал никакую? Я просто в лоб-лоб пошел. В лоб-лоб, моя стэш. О, у вас пишут. Так лучше я бы то не заходил. Не смотрите, сколько там сообщений. О, в, лоб, в лоб получилось, кстати. Совет играю в, в лоб если у вас есть гигант. Если нет гигант то играйте я Эти бесов всегда нужно было делать, а я так не сделал. Так, кстати, чайка где находятся враги, за ним давай иди в атаку, в атаку и через в атаку, да чем? в чём дело, а вы не знаете, где враг, а, возвращайтесь на базу, вдруг вы не знаете, вдруг он что там намутит, мы его кружить. в вот дело, колен, стай, колен, здесь, давай не Нужно еще одну базу построить. Вроде бы он не развивается. Он только экономику себе потратил в аськам. Значит он будет войска собирать. Кстати, вы еще должны думать как брак, Думать, что он будет запускать. Вот что он будет запускать. Так, за ним. Так, а, ну дело там, там, где-то такое здесь. Пару здесь. Регенерations вот. здесь. Но там больше И ждем до 200, потом уже можно откладить. И когда доходим, ускоряем. Вот такая моя атака ну, для этого врага. Просто смотрите все ролики, понимаете. Я не умею делать монтаж. Ну, просто нет принято Сами не принимают. часа ждать-то очень много. Так, Давайте прям вот так построим красиво. Строить еще красиво. О, возможно, кто-то в придумает название нашим всем, так скажем, роликом Я буду очень благодарен. Так, Атакуйте уже бран, слишком у нас много воинов. Так, можно ускорить, кстати, еще воинов. Я призываю. А вы не знаете, где он? Да он тут находится. В принципе, атакуйте здесь. Атакуйте. Берите галема, стрелы, защита. Слишком много воинов. Берите, берите, потом будем пускать на статочку воинов. Давай, давай, давай. Какой быстрый, кстати. О, уже, уже идет. Круто. Давай, давай, давай. Даже если нападаешь на меня, неважно, мы нападем на тебя первым. Все войны уже разрушает. Отлично. Или плохо. Да, плохо. А, здесь призывайте. Что, окружил нас? О, у него пол армии на судью. Пол армии на судью. Скорее всего, у него больше армии. Сейчас круто. Кстати, бест мы вообще не будем. Пайпоу. Все вай Давай. Майгад. Oh Савана. Иди слики, пожалуйста, за ним. Производительность быстро производите. Кстати, у нас на Пожалуйста. Враг нас победил. Прием. Вторая фаза парафаз называется скорость просто нереально скорость ускоряем враг скоро будет здесь прием нет нет нет нет нет Где? копайте наберем 200 берем пожалуйста големы здесь давайте Кря. так только 200 потом уже можно открывать на да, просто блок а что кстати принцип можно открывать здесь точнее пойти здесь построить нову базу уже и да сегодня да да да может быть тут а ладно кстати зачем ладно откладить? ладно ладно красава Атакуйте, если вы найдете базу. Не... Вышли бы на базу пропуск. Всё, давайте так... атакуйте. Все. Нас смотрит да? А, на. Да, где-то вагирует. Он не знает, а он уже знал. Все, войска убирает Убивает наш. что больше казарм. Да сюда вам... Я так напомню. Да он еще больше будет вперед. как все здесь, бегом. Я не знаю, какого он сильно, но есть время, чтобы победить его, в принципе. В атаку нам будет крышка, но я развиваюсь и буду. там становится, да? Так, давайте, слуху В принципе, уже можно таковать еще раз. Второй волной? Да. Ага, можно тут атакует. Нет, нет, нет, не атакуй. Когда он должен ну, лепаться? Нееет! Мы уже тут. Слушайте, добудьте нам еще. Где-то казарм. Казарм, казарм. Точка спора. Здесь добавить. Давайте уже не дешевле убивать. Борьбов вот что не хватает. Это не на то. Пойди пока. Неужели нас там пойдет и так у нас нет. Лоп-лоп. Нет. Только не. Я не знаю, мне нравится 9 то да у меня мне на слишком сильный войн Мне скорее всего, все знают. Нет. Ну как, да, ну Выбрать, блин, как. Говорят, меня Ладно, больше воинных не сними, просто в лоб в лоб идем такая тактика лоб лоб, Все любят лоб, -лоб я понимаю я не знаю как там битва, но я желаю чтобы мы выиграли хочу что выиграли Вот ты не сдаешься никогда. Я такой, да, никогда. Нет, да. как-то сейчас такой скрин делаю. Такой, опа, на максе расправился. Хахаха, не надо. -ха. Ладно, скорее. Нас уже очень мало войну. Я уже призываю, он вибад. Я кучу призываю, такой, ты тут бессмертный. Это такой, да, я же в лоб играю. О, нет. Расцепляем. Но мы хватать Ой, ноу. Как дела там? Неужели конец игры? Эй, бро. Открой там базу. Давай гиганду запустим. А, дело там что у нас? Капец. Очень нам нужно. Скриалки что играть. Давай, давай. Что такое? Он же здесь. Ну нет. Я хоть все ресурсы возьму на чтоб буквань квест. Даже если я проиграл, мне не разницы, людей, да? какой, вот да ты бессмертные такой, да, что поделать, мне нужно выиграть, отстань. Да, у тебя есть очень вот дело Не, нет, наверно ага. Наверное, сначала нужно прокачать персонажа, уже пора. Ну, куда дальше? Что, чем не ошибка была? Мы ну, более даже не додумывается, что можно прийти сюда, скорее всего тоже такую экономику делать, будет жестко, снег логичный блин, у нас слишком мало понял, ускорять не говорить, нет, он такой, за тобой иду, я такой, чё за, у нас уже фазика не хватает стал такой я такой подожди ну нужно мне накопить на задание квест поэтому отстань я дай а его никогда не сдаюсь вот так басика война бой и никогда не сдаюсь отстань я лишь бы быковая чем поражение и узнаю, что моя причина. Как так вырвать. В принципе, это будет. Если бы, блин, если бы, ну, такой. Да, блин, мне не было фарбола. Если был бы был напарник, я бы затащил. Так, один-один, если <coughs>, была бы длинная карта. Это вообще какая-то карта. Квадратная. Я бы квадратную карту. Буду использовать. Буду использовать. Сдавайся сам, бро. Я не сдамся. Отстань. Давай сам брол. Сдайся, нет? Ну вот ты нашел свой ответ на мой вопрос. Сдаешься ты? Нет, сейчас скажи, когда ты сдаешься? Когда ты выиграешь? Ты сдаешься? Чтобы ты, ты ответил на свой вопрос. На мой вопрос. Даже не знаю, как сказать. Вот такой, Я не сдам все отстань. Ой, что это такое печатка? Что за печатка? когда будем круговорот делать и сейчас <смех> ну ты там тоже заходит точка это монополия играл поле чувак. не ну все ответил свой вопрос на мой вопрос а, как смешно ой жестко блин ну до не надо это вторая мировая война это долгая война Ты понял длинные ролики любишь не просто говорит только нет я говорю только да отстань а войска нету о а, блин дело в том что нет войск как мы будем его защищать точнее время проподлевать знаете люди алло не не атакуйте атакуйте не принципе можете дефаться стать кстати, вы, ты можешь, брат, вернуться на базах, или, <с> брат, заняться тем самым. Кстати, можем убедить, если постараться. Его экономика падает, точно! У меня же упадет, а мне такая, нет, потому что я так делаю. Точно, Шакимат! Нашел квест, идею. Нет. Он нашел тоже квест, идею. А, уже все. У меня просто нет ре ресов. Ресов Нет. Даже собочки даже у меня нету. Давай-давай пошел пешком, как Нереально смешно, он такой... Ч ⁇ за дела? Я не могу. Если он там строй, то плохо. Если нет красавчик Спасибо. Сын, киберматч. Давай продолжай тройку. Оу. Слышь, бро, А, а так у ресурсов? А, я... Стоп, стоп, стоп. Я что-то вообще ничего Я все вырубил. Стой. Рой, я даже... А. Сова. Дева одолжение не атакуй. Когда у тебя закончится ресурсов, чувак? О, тут нужно строить, точно. И тут казарм построю. Что за... Стоп, чувак, когда ресурс закончится? Реально, у тебя никогда не заканчивается ресурсы, ресо. А, может такой на него базу? Нет, я не могу. Реально круто, мы такой на него базу. Атакуйте! Сразу на базу, сразу разрушаем! Реально круто! Стой, стойте! Построим, мы построим, сможем построить! М -м -м -м -м. Так стоп, стоп! Сначала, сначала, что вы мне кто строит? обратно, базу, базу, базу, рубать. Он уже тут, он узнал, что так. какого блин черта, ты блин не сдаешься? Я базу там построил, ха, там такой, второй круг сейчас сделаю. Так давай, давай. А что ж так долго? Нам там ресов хватит? Моги здесь, пожалуйста. Нам тут реально ресов не хватает. А у меня хватит о, воздух реально как ты такой сильный гнол 6 уровня. А, я понял. ускоряй Строй. Строй здесь 20 исполнительно. Так, атакуйте. Я даже не знаю, что делать. Но реально смешной ролик получается. Очень сильно. Давай. Сотка. Призываю. Уже понял, где мои базы наводится такой тот -то не заколебал вышбро про этой не знаете давайте ждать типа, а? чтобы он нам ждал просто он нас уже нету к у нас угадает где мы находимся все угадал так, строим ускоряем у нас уже очень мало баз это запасная база не знаю зачем ладно точка сбора здесь сделаем и хай, хай нова база строится Нереально. 9 ты что, вырвал уже? Чувак, а скажи мне, а, как ты ресурсы берешь? Там уже вас построил, кушай. Те, аренда, там на баз построил. Я экономик нужно развивать, а не баловаться с бойными. Точно. Ага, если такой у меня. Блин, призы бойнов нету. У нас нет казармы. Нормально вообще. У нас нет ни одной казармы. Все. Сова. Кстати, сова, проверь там базу. Я так думаю, в чем дело? Нет, Сова, Сова, в базу. Я не хочу знать, я хочу знать, где он будет атаковать. Я не хочу, чтобы я подписчики знали. Чтобы было интересно. А что? Чё, о а? Он такой, тут ты заколебал мне базу строить? Я такой, а да, чувак, подожди, у меня тут дело в том, что нет воинов. И дело в том, что он нужно базу строить, еще вторую. Вот здесь построю базу, окей, бро? Окей, Сова, сниди за ним, мне уже скучно. Да, Собирайте, какие минералы хватит Надо, надо. будем баловаться с ним 400, 400, 400 Весь он уже понял Паловаться. И всё Ну было клево, чувак, с тобой было клево Вообще будет второй круг смотреть Так, сейчас вот да. Ну, ну, все <с doit> А всем спасибо за просмотр. С вами Макс Риск и смешной человек, который никогда не сдается, как я. ниндзя как я. Он такой. Да, б, тут, ты уже второй круг делаешь. Хотя, конечно, третий круг сделать, про, но не хватает ресурсов. Если ты сам был Тима, бы я бы уже третий круг бы сделал. Ну, носит 2 чувак один варит так ты сумасшедший где сова сова наблюдай сова давай 40 спасибо 23 минуты это на самом долгой битва была точно но ну, я не знаю возможно да личиборе долго записывали чем я но это реально было клево она такой бомбит призыв говина скоро будет новый лев так кстати тут Продолжать играть, проиграем еще, продолжим еще раз издеваться над мной и над вами, и над врагами. Всем удачи и пока.